Боже мой, боже мой, Господи. Боже мой. Oh, my God. Oh, my God. Помогите! Кто-нибудь помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Нет, не надо, умоляю. Пожалуйста. Боже мой. Нет, пожалуйста. Нет. Нет, нет, пожалуйста, не надо. Тьма в Гаванне. С днем рождения, приятель. Боже мой. Я опять забыл про свой день рождения. Похоже, что да. С днем рождения, Карлос. Я беспокоюсь за тебя. Свое здоровье, Карлос. Спасибо. И чтобы ты всегда был старше меня. Так что, ты уже закончил работу? Даже толком не начал. Продуктивная ночка, да? Ну, типа. Тебе стоит свалить на пару дней и освежить голову. Да, наверное, не помешало бы. Комингуэй на Кубе. Вроде тема несложная. В чем проблема? Даже не знаю, проблема... Понимаешь, у меня в голове. У меня есть все, что я хочу сказать, но просто... Я не знаю, как это сказать. Ну, само собой, это и про Хемингуэя, его жизнь и работу на Кубе. То есть ты фокусируешься на этом, да? Даже не знаю, я как будто что-то упускаю. Я просто не могу найти крюк, на который все можно повесить. Почему бы не написать что-то другое? Ты что? Нет, Джон, нет. Я хочу написать именно это, и давно над этим работаю. Не знаю, я просто... Подумываю, поехать на Кубу и провести там время. А что мешает? Именно, я должен просто сделать это. А вот я бы тоже с удовольствием съездила на Кубу. Правда? Ты мне этого не говорила. Ты не спрашивал. А твой туалет в человеческом виде? Это самое чистое помещение в квартире. Зацени. Ну и но. ты ведь это серьезно, да? Конечно, серьезно. Мы встречаемся, целую вечность. Ну, тогда поздравляю. Не спеши открывать шампанское, она еще не сказала да. Но она не откажет, и все знают, что ты ей нравишься. Она тебя любит. Думаешь? Да, конечно. Иди сюда. Ну ладно. Поздравляю, старик. Что у вас тут происходит? Ну что, какие планы? Планы на что? На твой день рождения, дурак. На что еще? Ну, не знаю. Можем сходить выпить. Скучно, но пойдет. Когда? Можете подойти туда всеми? Значит, увидимся всем, Веру? Хорошо. Всем, значит, всем. Эй, не опаздывай. Я не опоздаю. Не опаздывай. Не опоздаю. Обещай, что не опоздаешь. Заклянусь да я. Я могу вам помочь? Да, я ищу Джошуа. Он будет в отпуске пару недель. Правда? А мне он про это не говорил. А вы кто? Я Карлос Караско, друг Джошуа. Я часто сюда захаживаю. Да, точно, Карлос. Мы не встречались. Но Джошуа рассказывал о вас. Я Фрэнк. Рад познакомиться. Он попросил меня присмотреть за этим местом, пока он за городом по каким-то личным делам. Ничего серьезного, надеюсь. Я и сам не посвящен в детали его дел. Однако он говорил мне, что вы должны прийти. Правда? Поэтому он оставил кое-что для вас. Прошу, следуйте за мной. Пор-фавор. Джошуа сказал, вы работаете на ДСС. Что-то про Хэмингуэ, верно? Да он сказал что это может быть для вас полезно тьма в гаван что это посмотрите сами. испанском. Не знаю, текст кажется немного сбивчивым. Я подумал то же самое. А кто автор? Он анонимный. Но как раз это самое интересное. Джошуа говорил с одним парнем на аукционе, где купил ее. Тот сказал, что книга принадлежала дяде его отца, Антонио Гаторно. Антонио Гаторно. В манускрипте также была коллекция писем. Вот вы знаете подпись да это же Гуэй, кто знает кубинским художником и очень близким другом Хэмингуэя. Позже он переехал в Нью-Йорк и прожил тут больше 20 лет. Джошуа сказал, что этот манускрипт – часть коллекции книг, привезенных сюда из Кубы в 80-х. Мы практически убеждены, что эта книга – один из утерянных манускриптов Хамингуэля. Ну или хотя бы его часть, потому что она кажется незаконченной. Видите? Для него это место началось с темноты которая привела к боли, а потом к ужасу. Ужасу столь пугающему, что он не покинул его до конца жизни. Прошу вас, возьмите ее? Нет, я не могу. Ведь если это то, что вы говорите, она стоит целое состояние. Кстати, Джошуа сказал, что вы могли бы нам с этим помочь. Ну, конечно, помогу без проблем, но... Но я не могу взять его с собой. Он сказал, что настаивает. Вы уверены? Уверен. Ни капли не сомневаюсь. Джошуа вернется через пару недель. Я обещаю, я об этом позабочусь. Если поговорите с Джошуа, передайте ему спасибо. Да, обязательно передам. Я стоял через улицу, но чувствовал это очень отчетливо. Это было чистейшее зло. И больше ничего. Это был чистый ужас. преступления прошлого. В чем дело? В чем дело? Уже 8.15, а тебя все еще здесь нет. Черт, дай мне 20 минут, и я там буду. Тут мы с ним понимаем, что нам не хватит денег. И что вы сделали? Просто сбежали. Почему я не удивлена? На чьей-то стороне? Ну что, как продвигается твое СМ? Хорошо, хорошо. Вообще-то, сегодня случилось кое-что, что может очень мне помочь. Сэр, ваш столик готов. Ребята, помните Джошуа? Владелец книжного магазина на 80-й. Да, очень милый старичок. Тот, кто пытался залезть к тебе в трусики? А вот и нет. Ребята, слушайте, этот парень недавно приобрел кучу книг на аукционе. И одна из этих книг очень старая. Это манускрипт, написанный от руки. И они считают, что он может принадлежать перу самого Хамингуэя. Да ладно? Да. Это потрясающе. Что значит «и»? Ну, ты даешь. Это невероятно важно, разве не ясно? За всю свою жизнь Хамингуэй написал кучу невероятных книг. Особенно, когда жил на Кубе, так что букинисты считают, что манускрипт — это одна из его работ. А откуда ты знаешь, что манускрипт настоящий? Ну, именно это я и пытаюсь определить. Я работаю над этим, и если я смогу это доказать, то получу фундамент для своей работы. Назову ее «Раскрытие главной загадки Хемингоэя» или «Разгадка главной загадки работы Хемингоэя». Да, круто, наверное. Я еще подумаю. Звучит супер. Посмотрим. Я бы такое почитал. Но мне нужно съездить на Кубы, чтобы изучить вопрос. Это то, о чем я говорила. Ну так давай съездим. Возьмем и поедем. На выходных давайте. Похоже, ты чуток перебрал. Вместе, что ли? Ну да. Просто возьмем и поедем? Да, я на этой неделе не работаю, да и ты тоже. Слушайте, я пойду возьму нам еще по одной. Но если вы все же решите поехать на Кубу, я не буду против. Мы же не помешаем твоей работе, правда? Нет, нет. Да помоги мне, чувак. Не видел, как я смотрю на тебя? Видел. Это идеальная возможность сделать предложение. Да, точно. Согласен со мной? Да, ты прав. Ну, тогда поехали на Кубу. Да, поедем на Кубу. Отлично. Итак, каков ваш вердикт? Давай, бери. За Кубу. За Кубу? Ну вот, мы и приехали. Кстати, Карлос, <связывая> ты здесь вырос? Это твой район? Нет, нет. Но я жил недалеко. Ладно, пойду к себе. Чувак, ты не знаешь пароль от Wi-Fi? Я же говорил, здесь плохая связь. Не бойся, скоро мне тоже придется идти искать интернет. Похоже, мы плохо подготовились к поездке. Ну что, какой у тебя план? Ну, для начала я хочу съездить в одно из мест, где Хамингуэй жил. Со мной хотите? Нет, я опас. Мне больше импонируют ром и сигареты, понимаешь? Хорошо. А я хочу поехать. Думаю, это отличный... Отличный план. Как скажешь? Сможешь выкурить свои сигареты вечером. Выходим в пять. Думаешь, Когда все это построено? Такое старье. Эй, hey, амиго! Привет! Что за адрес вы ищете? Hey. Я знаю. Hey, дом Хемингуэя, да? Да. Yeah. Yeah. Отлично. Тогда идите сюда. Please. Что он говорит? Oh, Что? Это мой дом. Что? Hey. Хотите Very увидеть мой дом? Я говорю по-испански. 20 долларов. Вот здесь, здесь была спальня Хемингуэя, его спальня. Именно здесь он когда-то спал. Он выбрал это место, потому что его подруга хотела место потише. Пошли, я покажу вам самое важное из всех мест. Это настоящая жемчужина. Это надпись, ее сделал сам Хемингуэй. А вот здесь была его кухня, проходите. Кстати, ты где был? Ты куда-то пропал. Решил осмотреться и поискать что-нибудь важное. Нашел? Думаю, да, смотрите. Круто! Ты знаешь, что это значит? Нет. Чувак, ты готов? Что? Готов к чему? Идем гулять, Карен уже оделась. Нет, извини, сейчас я никуда выйти не могу. Нужно место с интернетом. Ты что, гонишь? Я же пошел смотреть дом Хаменгоэ с тобой, а ты меня подводишь? Просто мне нужно начать работу как можно скорее. Нет, тебе нужно расслабиться. Тебе нужно выпить. Нельзя просто остановиться на каком-то абзаце. Мы идем в твой любимый ресторан. Класс, там очень круто готовят. Ей понравится. Кстати, а... Ты сделаешь это сегодня? Нет, пока рано. Боюсь, я не готов. К тому же, это дурацкая погода, облака... Ну что, ребята, готовы? Ты идешь с нами, Карлос? Нет, боюсь, нет. Как видишь, мне нужно закончить кое-какие важные дела, так что... Слушай, даже Хемингуэ иногда отдыхал и ходил выпить. Она права. Слушайся ее, она умная. «Давай, пошли!» Говоришь по-английски? Я знаю испанский. Круто, брат. У меня есть все, что хочешь. Есть таблетки, девочки и все остальное. Мне нужен интернет. Интернет? Это стоит недешево. Он тут дорогой, и есть только в гостиницах. И сколько стоит? Ну, пять. Пойдет? Okay. Тут недалеко, пойдем. Okay. Ладно, старик, увидимся. За мной. Рауль, я же объясняю. Нужно просто добавить масло, лук и воду в нужном количестве, и все будет идеально. Подожди минутку. Какой сюрприз, племянничек. Тетя кончита. Иди сюда, как поживаешь. Все хорошо? Как моя сестра? Хорошо. А это еще кто? Это мой друг, ему срочно нужен интернет. Да, А доверять ему можно? Ну конечно, тетушка. Ты уверен? Ты меня знаешь. Ну тогда проходите, не стесняйтесь. Проходи, брат. Проходите. Держи. Еда не богатая, но готовить моя тетя умеет. Спасибо. Приятного аппетита. Да. Спасибо. Так что здесь делаете? Ну, я приехал исследовать вот это место. Знаете его? Но ведь это опасно. Это место Фула. Не связывайтесь с ним. Фула? Да, Фула. Очень необычное. Люди, которые туда ходят, пропадают. Их больше никто не видит. Не ходите туда и забудьте про этот сайт. Поверьте мне. Кстати, приятель, спасибо за интернет, вы мне очень помогли. Вот, сделай еще глоток. Спасибо. Эта штука очень мне нравится. Пей, это реально полезно для здоровья, старик. Кстати, а где ты достаешь эту штуку? Один мой друг делает ее дома. Вот и кручусь как могу, понимаешь? Девушки пошли такие, что им нужны одни только деньги, точно. Деньги, да знаю. Слушай, хочешь ее? Признай, тебе же понравилось. Да, мне и правда понравилось. Так я и знал. Я ни слова не сказал про мой кубинский прикид. То есть это, по-твоему, кубинский прикид? Да, мне так сказали на улице. В этом нет ничего кубинского. Нет, это настоящий кубинский прикид. Серьезно? Нам нам продали это, и он отказывается ее снимать. Я сам видел, тут все носят такие штаны. Ну да, конечно. Карл, ты должен устроить нам тур по своему городу. Я бы с удовольствием, но вы должны понять, что я здесь работаю. Я приехал сюда работать. Прикинь, он работает. Да, можешь не верить, но я нахожу крутые вещи в процессе. Правда? Да. Тогда поделись с нами. Ну, то есть, не знаю, я вроде нащупал что-то. Но не хочу, чтобы вы думали, что я чокнутый. Ой, мы знаем, что ты чокнутый, так что колись. Это точно. В манускрипте была одна глава. И там есть запись про какое-то место, дом, заброшенный дом. Оказалось, что дом был закрыт в 58-м, когда полиция нашла в подвале пять трупов. В то время Хамингуэй был здесь. И я считаю, что он серьезно интересовался этим, потому что он исследовал вопрос для своих книг. А манускрипт у меня в руках. Это что-то вроде журнала. Он использовал его, чтобы отследить убийц. И если я смогу доказать это что привлеку к своей работе огромное внимание. Мое уже привлек. Звучит интересно. А что случилось с теми трупами? Они были изуродованы. Круто. Ну, они же часть истории были. Получается, нам остается только одно. Сходить к этому дому и осмотреть его. Он близко к месту, где мы остановились. Идеально. Близко? Насколько близко? Паре кварталов. Теперь точно сходим. Вот почему мы не в гостинице. Этот парень специально все устроил. Хитрый-хитрый Карлос. Ты что делаешь, чокнутый? Тут темно, давай свет включу. Нет, нет, не надо. Просто иди сюда. Быстрее. Но что ты смотришь? Видишь того мужика? Он исчез. Эй, ребята, что вы делаете? Возвращайся в постель, я сейчас приду. Слушай, там никого нет. Забудь о нем. Просто поспи. Детка, выйдешь за меня замуж. Это да? Это да. Появился повобод этом... Мы обручились. Молчишь? Карлос? Ты меня слышал? По-моему, ты не понимаешь важности момента. Что с тобой? Вы должны кое-что увидеть. Что у тебя? Невероятно. Ну вот теперь я начинаю все понимать. Что она? Ну ладно, где ты это взял? Кто-то подсунул это под входную дверь. Наверное, это какая-то шутка или ошибка. Никакая это не ошибка. Видишь почерк на фотографии? Он как в книге. Ясно. Отлично, это прогресс. Теперь у нас Я две причины, чтобы отметить. Нет, ничего мы отмечать не будем. У нас нет причин. Ты что, не понимаешь, что происходит? Серьезно. Ты не видишь... Они знают, зачем я здесь, и делают мне предупреждение. А тот парень, ты же сам видел, как он стоял там вчера. А теперь скажи мне, по-твоему, это нормально? Какой еще парень? Какой-то стрёмный мужик наблюдал за Карлосом вчера. Слушай, это Куба, старик. Может, тут так принято? Я чувствую, что за мной постоянно кто-то следит и наблюдает. Меня преследуют, я это чувствую. Слушай, ты становишься параноиком. Нет, ты просто не понимаешь. Эй, успокойся, какого хрена? Простите. Как хочешь. Чокнутый. Чего, какого хрена? Нет. Извини. Я люблю тебя, но прекращай это. Возьми себя в руки, ясно? Можем снять лодку. Очень дешево. Как-то подозрительно. Взгляни на это. На что нам? На номер на здании. Он совпадает с фотографией. И что с того? Ты, должно быть, издеваешься. Мне надоело это. Тот же дом, номер, здание, улицы, все. Разве вы это не видите? Та женщина пришла сюда из-за этого. Может, просто забудешь об этом? Что значит «забуду», Джон? Джон, я хочу домой. Детка, подойди, присядь. Нет, я хочу домой сейчас же. Я хочу праздновать, но он ведет себя как сумасшедший. Как что, поехали нахрен обратно. Послушайте, простите, что я вам мешаю, но в этом что-то есть. Я это чувствую, это ненормально. Если ты так беспокоишься, иди в полицию. И что я им скажу? Они меня не послушают. Я знаю, ты уже всех этим достал. Просто помоги мне. Это все, о чем я прошу. Помочь с чем? Мне нужно попасть в то здание. Мне нужно увидеть, что внутри. Ладно, Джон. Карлос хочет попасть в то здание. Так пойдем и посмотрим. Пошли. Сейчас. туда попадем я уже пробовал дверь она закрыта даже не пытайся ты же сказал что она закрыта она была Привет. Есть кто? Неплохо. Покрасить бы стены, прибраться чуток. Это настоящий кошмар. Очень мило. Посмотрим, что там наверху. карлос я здесь что это я без понятия Сука. Давай. Эй! Кто там? Давай же! Давай! Есть кто? Нас кто-нибудь слышит? Твою мать. Должен быть другой выход. Твой друг Аннернесто рассказывал о таких дверях. Что там в книгах? Ответь, а, сука. Что это такое? Просто надписи. Ничто не может сравниться с охотой на человека. И... Тот, кто полюбил ее. Её... Это цитата Хамингоя. Ясно. что это значит? Что это за краска? Подожди. Стой, не трогай. Ни на что другое. Ну конечно же. Попытка, не пытка. Как мы будем убираться? Где-то должен быть другой выход. Это отпуск моей мечты. Что это? Что за? Куда мы идем, Карлос? Мы идем по коридору. Ты спятил? Я считаю, нужно идти к свету. Мы не знаем, кто его включает. Может, вернемся и поищем выход там? Там нет выхода. Там ничего. Нет. Нужно пройти через коридор и найти выход. Я никуда с тобой не пойду, Карлос. Я устала от твоих бредней. Ты нас в это впутал. Я не просил вас идти со мной. Ребята, хватит. Соберитесь. Туда. И что теперь? Что за... В чем дело? Он выключился. Что дальше? Не знаю. Идите вдоль стены и гляньте, что там. Ладно. Я пойду первым. Но сначала посмотрите. Что там? Нормально, никого. Осторожно, да. Что это за место? Детка, я не знаю. Проклятие. Открывайся. Карлос! Карлос! Карлос! Карлос! На помощь! Карлос! Джон. Помогите! Джон. Пожалуйста! Карен. Пожалуйста! Прошу! Эй, что у вас там, ребята? Черт! О, сука! Добро пожаловать. Вы прошли через эту дверь по собственной воле. Так что теперь игра начинается. Удачи. Вам дается фора в 60 секунд, прежде чем я затяну петлю на ваших шеях. Что? Я советую вам использовать ваше время разумно. Джон? Джон, это вы? Не надо. Нет. Нет. Не надо. Подожди, Карлос, где? Где Карлос? Мы должны его найти. Успокойся, тихо. Пожалуйста, я не могу. Боже, что происходит? Джон, я не могу, я... Смотри на меня. Мы выберемся отсюда. Хорошо? Хорошо. Ладно. Все. Ты готова? Да. Беги! черт бежим бежим осторожно бежим Давай сюда. Ой. Погоди. Ой. Постой. Черт. Черт. У тебя кровь. Надо ее вытащить. Не надо, не трогай. Ты будешь в порядке. Мне нужно вытащить эту штуку. Ты истечешь кровью. Больно. Вот отчет. Ты в порядке? Карлос, дверь. Держи дверь. черт быстрее что как ты ладно все смотри вентиляция а можно пройти давай же открываем Ч ⁇ Почему вы это делаете? Вы должны играть в игру. Мы просто хотим уйти. Никто не вернется домой. дело. Черт. Они ушли недалеко от соседней комнаты. А теперь поднимайся. Ступай за ним и сделай это. Кого? Давай, проходи. Я не могу. Придется. Шевелись. Продолжайте. Я не могу. Не могу, нет. Давай. Продолжайте. Все нормально. Не надо было приводить вас сюда. Не надо было этого делать. Просто идем дальше. Ладно. Давай. Боже, открывайся. Oh, my God. Приятного пребывания, Караско. Нам нужно идти. Надо идти дальше. Детка, пошли. место. Они в скотобойне. Вы сами захотели поиграть. Нет. Вы нашли книгу. Вы нашли ее здесь. Как и те, что были до вас. Как нам выбраться отсюда? Никак вы не выберетесь. Это невозможно. Джон. Идем! Пошли! Я правила. Нет. Я все исправлю. Я могу играть им. Джон! Джон! Джон! джон джон джон джон джон детка держись джон Тебе удобно. Болезненно. сообразительная девочка нет сэр мы этого не ожидали сэр И... да сэр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 Ваша чертовая игра окончена. Думаешь, это правильное место? Она указала этот адрес. И ты ей поверила? В ее истории трудно поверить. Но кто его знает? Чем только американцы здесь не занимаются? Здесь ничего нет. Я ничего не вижу. Если здесь кто-то был, они не оставили следов. Все чисто. Гонзалес, окажи услугу, приведи сюда девушку. Ладно. Регистрируйся на сайте 1XBet и получи бонус 5000 рублей. Мэм, здесь ничего нет. Ни крови, ни комнаты слежения, ничего. Вы должны мне поверить. Вы должны. Мои друзья, они здесь. Эти люди охотились на нас. Они убили их. Они убили моего бойфренда. Пытались убить меня. Пожалуйста, поверьте мне, успокойтесь. Здесь ничего не подкрепляет ваши показания. Я покажу вам, я вам покажу, я покажу. Успокойтесь, мадам, успокойтесь. Они там, я покажу вам, я покажу, ладно? Успокойтесь, спокойно. Я не придумываю это. Мои, вы должны мне поверить. Он был здесь. Это было здесь. Он был здесь. Он... Нет. Он это... Спокойно, мэм. Но я была здесь. Он лежал здесь. Мэм. Мэм. Тише. Нет, нет, вы должны мне поверить, пожалуйста. Отвези ее в аэропорт. Посади ее на первый рейс отсюда. Мэм, мэм. Но он был здесь, нет. Это все было здесь. Вы должны мне поверить.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 Напротив, я здесь, чтобы поздравить вас. Вы должны гордиться собой. Вы выжили в нашем скромном мероприятии. Правила нашей игры простые, и им нужно следовать. Никому нельзя говорить об игре. Никому. Вы нарушили это правило. Вы выиграли, но, боюсь, это еще не конец. Кто вы? Кто я не имеет значения. Важно лишь следующее. Куда бы вы ни бежали, где бы вы ни пытались спрятаться, мы там будем, мисс Джонсон. Ничего не окончено, пока мы этого не скажем. Вы понимаете? А теперь я изложу вам новые правила. В течение двух часов вы покинете это место. Через два часа мы откроем на вас охоту. Мы потеряли 4 секунды. Мисс Джонсон, увидимся на другой стороне.